Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня опять делаю небольшое видео по поводу Евроше. Значит, ну что ж, наша, наверное, жизнь меняется, поэтому я была очень отрицательного мнения об Евроше. Меня очень немножко подзадели их вот эти вот маркетинговые планы. А теперь, вы знаете, что-то меня, ну, мне очень понравилось. Но понравилось почему? Потому что вот ничего не могу сказать про духи Евроше. Я очень люблю духи и фраше, и туалетную воду, вернее, духи, нет, нет, ув, уважаем, но духи не люблю. Я не люблю этот сногсшибательный, убивающий запах. Вот заходила сегодня в магазин «Новая Заря», и там мне ужасно понравились запахи. Я уже куплю там запах. Вот очень куплю ему прямо нацелилась купить в новой Заре там ему лаксом после бритья, ой, ну такой изумительный запах мужской там золотой пачули есть, но этот мужской запачули, золотой пачули я точно куплю сама себе, вот, ну, а теперь пахнет изумительно просто, а теперь немножечко мы поговорим о моем дне рождения, значит у меня у меня был день рождения. И мне на день рождения, и в Раше, значит, вот уже три года присылал подарки. Даже я перестала у них покупать, закупаться, и они мне все равно присылали подарки. Ну, при подарке у них были, значит, вот эти вот э, квиточки такие, вот они картонные такие квиточки, они присылают. Ну, и вы прекрасно видите, что, значит, э, они <coughs> присылали мне вот такие вот духи. Вот это духи 5, несколько нот любви. Вот, даже сейчас вот очень хочется очень хочу понюхать, а вы знаете, мне они очень понравились. Хотя вот э, девицы в интернете пишут о том, что там бабушкин запах и так далее. Ну, какой бы запах ни был, но запах у них запах у этих нескольких нот и очень классно. Вот в таких вот упаковочках присылайте, и точно в такой же упаковочке мне прислали на роли. И вот Одной роли, конечно, я обалдела. Девчонки, уже за вот такое время я расходовала такое большое количество вот. душой всеми и дома, и на ночь. И, в общем, как только запах обалденный, запах совершенно нежный. И я, наконец-таки, их просто прочувствовала, расчувствовала, посмотрела. Очень классный запах. Но я тут поставила много различных, различных другой косметики. И сейчас я поясню, что к чему. Значит, мне прислали открыточку, и как всегда вот, вот таким вот предложением. Это тушь Секси Палп. Мне очень нравится их тушь Секси Палп. Я накупила, купила сейчас их блески для губ Секси Палп. И вы знаете, я ужасно довольна. Ну вот я же говорила, что я купила три блеска для губ и заказала еще вот, вот эту красоту и вот эту красоту. В общем, короче, посылка вместо... Я заплатила полторы тысячи, а получила посылку на, на 5500. Вот, значит, теперь мне пришла вот такая вот вот такое вот уведомление о том, что мы поздравляем вас, дорогая, дорогая Виктория, с днем рождения, вот, и дарим вам, значит, тушь. Ну, могу сказать вам, да, что с тушью Евраши я чего-то не, не, не это самое, что-то у меня с ним не ладится. Я один раз в сердцах разбила эту тушь, ну так вот, были такие вот э, выяснения там, отношения, ну и все прочее. Я что-то мазданула и раз, и сломала эту тушь, одну. Я открыла ногу, когда поехала, и прямо швырнула косметичку на пол, и там в косметичке была и тушь, и карандаш был, и тени были, в общем разбилась всю и тушь-то тоже. Но я немножко тут же выложила в другую тушь вот эту, вот, она засохла буквально на следующий день. Значит, чем мне очень нравится их туши, вообще вот эти вот, вот я могу сказать, что у Еврошея мне очень нравятся близки для гупраз, мне очень нравятся их духи. Ну, вот Я чего то сейчас к новой заре как-то вот обглянула, мне очень понравилось новая зря, я у них там кое-что понюхала. <кх> И мне очень понравились духи. Они там как-то вот ну, здорово, запахи здоровские. И что-то я даже разнюхала красную москву. Может быть, ну, не знаю, ну Красный москву, конечно, запах очень своеобразный. Очень своеобразный. Вот. И, значит, что мне не понравилось поначалу, и когда я увидела, естественно, после вот того, что я получила вот эту посылку, когда я увидела вот это, то, что мне предлагает тушь, конечно, я обрадовалась. Потому что тушь у меня есть, но тушь у меня другая. Но от туши и Еврошеч честно скажу, не откажусь. Хорошая, хорошая кисточка, хорошая тушь сама. И самое главное, что она вот защелкивается. У нее есть крутишь потом щелк, и все. И вот чувствую, что она герметично закрыта. То есть этой туши хватает надолго, и она очень долго пользуется. И вдобавок ко всему хорошая кисточка. Но, значит, я даже не ожидала, они значит, пока вот девочки, ой, вы знаете, да, у вас есть, но вам нужно обязательно купить что-то на 100 рублей. Но это же прекрасно понятно, что ничего на 100 рублей у них там нет. Там у них сахар для ванны, но сахар для ванны 99 литров, Рублей, а это не подходит. Вот, и я первую, первую открытку, ну свою открытку, я так взяла, говорю, так, знаете, оставляю, все, пользуйтесь, что хотите. Потом я, конечно, пожалела, потому что когда-то очень давно, когда я заказывала, они вот этот вот крем для рук, крем для рук вот этот, они присылали в подарок, они его ссылали где только могли, точно так же, как и тушь. У них тоже это вот, вы знаете точно, что она всегда идет в подарок или куда-то. Вот точно самое, то же самое у них вот дешевый крем для рук. Но я покупала какой-то другой. Это несколько другой крем для рук. Значит, он увлажняющий. Да, гидротант, он длительного, длительного действия увлажняющий. А там есть другой, более простой крем. Он так по-моему, пожелтеет флакон. Вот, но вы знаете, вот я открыла его, и я могу сказать только одно – вы знаете, у него такой сногсшибательный запах, что его можно просто сидеть и вот просто нюхать. А вот пахнет изумительно, он парфюмированный я просто рекомендую, девчонки, попробуйте. Почему я крем для рук я очень давно хотела. Почему? Потому что это единственный крем для рук, который вот мои руки сделал. Я просто обалдела от эффекта. И вот, вы знаете, я сейчас попробовала, могу сказать, да, я была абсолютно права. Вот все у них крема для лица, все это вот, ну, не знаю, это, это все не то. Это все вот я сейчас распробовала и Велин косметику, вот, вот это вот. Но, вы знаете, с Велин вообще не сравнить. Все, я перехожу на Евелин. А вот вот этот вот уж, ну просто нужно было что-то купить, и я посмотрела, что вот этот крем для рук у них, из вот он был у них со скидкой. Ну, то есть там 170 рублей был, он 210, он стоил 170. И я взяла вот этот крем для рук, думаю, я все равно его хочу купить, и, все, и вы знаете, я не пожалела. Я использую его на, ли, на лицо, я использую его на руки, вот, и мне очень, мне очень нравится, но если честно, по сравнению с Евелин, Конечно, Евроше очень сильно проигрывает. «Евелин» классная. Девочки, кто меня слушает, обратите внимание на косметику «Евелин». Бесподобная косметика я немножко потом расскажу про этот крем Мы здесь. А сейчас пока просто хочу сказать, какие подарки получила на день рождения от, от, от, от, от Евроше. Значит, они мне прислали открыточку и отдали вот эту тушь. Но предварительно сказали, чтобы я что-то купила. Я давно уже хотела купить крем, но я как-то его хотела, думаю, может заказать, может еще что. А тут думаю, а, а вот свою открытку я отдала, не стала пользоваться. А потом девчонка тоже, она отказалась. Я говорю, слушай, надо ну, мне открытку, если. И она мне отдала свою открытку, я по этой открытке получила. Вот, получила очень даже здоровскую тушь. Вот тушь я знаю, тушью я пользовалась. Секси палп у них вообще хорошая косметика. Все они пузатенькие такие ту эти самые, и блеск для губни Секси Пауп очень нравится. Вот, и вот я получила вот такие вот у меня дни рождения на прошлый раз, я получала вот такие. Но сейчас они уже, видите, как разнесла, мы вам дарим тушь, но вы у нас на сто рублей что-то купите. Вот. Ну, я купила на этот самый, хотя, в принципе, да, это, в принципе, неплохая идея, а, что-то что подкупить. Ну, просто, когда у меня была моя карточка, вы знаете, честное слово, у нас так получилось, что, не было, даже 100 рублей вот не было. Вот сидели, ждали деньги, не переводили деньги, все, даже 100 рублей не было. Я вот в сердцах швырнула, думаю, не буду, когда меня заставляют. Вот, и еще хочу сказать немножко про вот этот вот... Реактиватор молодости Вы знаете, я посмотрела состав этого реактиватора молодости У него очень большой растительный состав Основной состав там алоэ Она стоит почти на первом месте Алоэ очень люблю, очень уважаю Состав очень удобный вот. Берется такая вот пипеточка Вот я показываю И вот здесь вот, вот она И она капается Значит, что я делаю Сейчас я вот забыла один Что очень люблю У меня есть <смех>, тональный крем которые я тоже получила в подарок, очень большой на 3 тысячи. Я купила на 3 тысячи, я а подарковала от э, Вирта Париж, получила на 10 тысяч. Я этим косметикой декоративной до сих пор пользуюсь. Ну, косметика, я перешла бы декоративную полностью на, только на нее. И вот, значит, вот у меня уже кончается, но у меня там 4 оттенка был Один, по-моему, я отдала, да, другой продала. И вот у меня один, и, по-моему, по-моему, еще один остался. Вот один с розоватым. Я вот уже вот этот заканчиваю, а у меня остался с розоватым очень Такой вот вы знаете, я выдавливаю на ладонь, ну она как как и везде все, выдавливается на ладонь, и потом на ладонь еще смешиваю с вот этой вот штучкой с вот этой штукой, я ее, значит, раскрываю, она тоже чем хорошо, здесь раз, до упора щелк, и все. И она очень удобненько. Вы знаете, мне до такой степени нравится а, вот эта штука вместе с тональным кремом, что, вы знаете, больше никуда не используем. И вот почему поставила крем-виноград, вот, вы знаете, балдею просто от того, когда вот именно с вот этим кремом, вы знаете, вот этот крем почему-то стал сейчас исчезать у Невской косметики его перес... и его сейчас не купить. Ну, я могу сказать, крем очень хороший, он такой суфлейного типа, и вы знаете, когда именно в него добавляешь вот этот вот реактиватор молодости, можете идентификатор, можете, ну, что хотите, господи, там смысл один. Они по составу какой-нибудь поменяют и все. И вы знаете, обрабатываете лицо, у вас очень классно получается. Но я, допустим, пью специальные бады для лица, для кожи, для этого я полностью... Практически каждый день какую-нибудь бату потребляю. Вот, поэтому мне не страшно никакие там крема, у меня нет никаких аллергических реакций, ничего. Вот, я, пользую, я пользуюсь значит, любой косметикой. А Моя косметика не дает мне никаких этих самых, никаких аллергических реакций. И вот мне хочется немножко вам рассказать про вот этот крем. Девчонки, обратите внимание, особенно вот девочки, у кого есть морщины. Вы знаете, у меня морщин нету, потому что я опять же спью, пью специальный бат, который помогает. Он полностью просто разглаживает а, мое лицо. У меня было две продольные морщины между бровями, они мимические. Вы знаете, что только... не. Ну, я так особенно, у нас и не было такого вот цикла, что у нас а морщин. А тут что-то вот я задалась целью. Но ну, сейчас, конечно, все это разрекламировано, все у нас э, эти самые волосы с ног удаляют, боже мы это все, раньше не обращали на это внимание, теперь уже удаляют. Вот, считаю это полной глупостью. Если хотите, чтобы у вас волосы росли гораздо сильнее, чем они растут, пожалуйста, удаляйте. Вот. А вот этот крем, называется он мезокрем, я вот давно про мезо мезотерапию слышала, но.. Вы знаете, тут много всего написано на, на этом самом, и что ноль парабенов, и велен косметик, дневной и ночной, и мезокрем. Короче, он удаляет морщины, мгновенный эффект. Девчонки, это действительно так. Это действительно так. У меня, у меня такая была и есть сейчас, в общем-то, привычка такая. Я сплю э, на руке, повернувшись на бок, на руке и уткнувшись именно там, где кончается бровь. Вот, вот этим местом, вот, вот местом в косте, уткнувшись в руку, вы знаете, у меня там стали образовываться складки такие, ну некрасивые, прямо кожа чувствуется, что вот, потому что, ну, уткнусь, я сплю так, вот люблю уткнуться так посильнее. Вы знаете, что, я долго ходила, мне это не нравилось, ну, как бы мне это потянуть, вы знаете, я вот пару, я первый раз, ну, намазала первый день, вот я долго меня смотрела, говорю, вот моя интуиция, она мне подсказывает вещи. Я долго на эти вещи смотрела. Вот. А потом думаю, дай-ка я его куплю. Девчонки, когда я купила, мне сказала, что вот этот крем будет у меня постоянно. Вот, насчет вот этого крема я, конечно, не знаю, но я просто обалдею от его запаха. Вот здесь вот такая вот штучечка. Вот, вот так вот он наносится немножко. Вот такой он. Вот такой вот такой, чтобы вот показать вам, да, сейчас растушую его немножко, да, вот такой вот, но я бы сказала, что реактиваторы, конечно, сюда не надо, но, девчонки, на руки делают классные, конечно, вот все-таки крем для рук и вроши, это крем для рук, но я обрабатываю сейчас вот мне очень понравились крема для тела Черного Жемчуга, я их использую на лицо. Тоже вот, особенно вот этот шелковый в золотой упаковке, такой золотого цвета. Их там три упаковки, три цвета. Золотая, синяя и, и красная. Вы знаете, какая из них хуже, какая из них лучше, ничего не могу сказать. Каждая обалденная. Единственное, что, конечно, мне в синей упаковке там, орхидея, с маслом орхидея, мне не понравился запах. все, Но эффект, конечно, классный я, когда обрабатываю скрабом, че, скрабом чистой линии, не люблю скраб черного жемчуга, немножко делает бархатную кожу, а скраб чистой линии делают кожу прямо гладкой, как лед, такой скользкой. Вот, вот, это, вот это ощущение люблю. Вот, поэтому я вот так вот купила себе, и скраб чистой линии обязательно на тело, на все это дело вот обязательно делаю, абсолютно на лицо. Вот, купила скраб чистой линии, вот этот вот абрикосовый, с абрикосовыми косточками, не знаю, как его закончить, и больше, больше покупать не буду, не мое, я не пользуюсь, я это дело не использую. Я распробовала Эвелин, там есть такой бриллиантовый пилинг у Эвелин, что просто обалдеть, вообще, конечно, маски у Evelyn суперские просто, вот, поэтому для ухода я сейчас себе пробую косметику Эвелин, сейчас хочу очень прямо для тела, для лица попробовать. Вот. поэтому э, очень рекомендую, конечно, вот косметика и в Роше. Косметика хорошо, запихи у них великолепные. Ну, как всегда, в таких вещах всегда хочется чего-то новенького. Вот, э, ну, вот этот крем иметь буду, потому что, ну, классно разглаживает морщины. Где-то что-то образуется раз, и буквально через минут 10-15, ну, мгновенный эффект, все, морщины пропали. Вот, все разгладилось. И вот вот эти у меня морщины, которые вот две продольные, мимические морщины образовались, вот они с 18 лет у меня. И вы знаете, он вот так хорошо сейчас с ними справляется. Я сейчас вот смотрю, что они все становятся все э, меньше, меньше, меньше, меньше. И вот сейчас уже так только. Ну, намеки есть, конечно, но такие вот глубокие какие они были, их уже сейчас нету. Нормально. Мне вот прямо лоб вот эти вот все места, носогубные складки. Вот, от уголков рта складки обрабатываю, и прямо вот, ну, чувствуется. В общем, покупками своими очень довольна. Я очень довольна своим днем рождения. Спасибо Ивраше, что вот действительно поздравляют. Это хорошая практика у компаний. Вы знаете, вот даже если бы у меня была своя практика, я бы действительно тоже делала. В общем, я могу сказать так. Я была разочарована маркетинговым планом, но я немножко не понимала этого маркетингового плана. Я всегда заказывала, заказывала по телефону. А вы знаете, надо заказывая по телефону... Надо это дело перестраховывать и смотреть в интернете. И когда вы смотрите в интернете, вы можете найти очень много нового и интересного. Вот, еще оказывается, еще один бурбонская ваниль. Мне очень нравятся ванильные запахи, все. Оказывается, бурбонская ваниль очень хорошо отбивает комаров от вас. Летом у нас бабули, у нас дедули пользуются запахом бурбонская ваниль, Да. Сказали, что хорошо отлетают комары. Очень хочу попробовать, потому что меня комары очень любят. Я вообще, наверное, сладкая на вкус. Вот, поэтому э, бурбонскую ваниль они обычно делают в на Новый год, сейчас вот она опять появилась в продаже, ой, и вы знаете, в продаже, как прошлась, посмотрела, а там в продаже, на роли, там каких только на роли нет, и, и 30 мл, и в сум, и флакон в сумочку, и вот такой вот флакончик, но мне они прислали тогда, вот по типу такой, 5 мл, но он точная копия вот этого флакончика, только матенький. вот, и не таким, не с таким белой затушевкой такой вот, а он прозрачный, ну я просто балдею от запаха, и вы знаете, вот, очень нравится мне запах. и сейчас прямо обрызнусь. Вот. Девчонки, хорошего дня рождения. Вот. Покупайте, конечно. Я, я не считаю, что косметика у Роши прямо какая-то суперская. Но вы знаете, у них действительно хороший маркетинговый план. И если с умом подходить к этому плану, во-первых, никогда не покупают гири для душа. Всегда вот эти душевые и шампуневые принадлежности у меня были чистые линии. Я возродила свои волосы благодаря чистой линии. Вот, и сейчас вот очень хочу начать, вот там органовая есть маска для волос у «Евелин». В общем, я очень конкретно заинтересовалась фирмой «Евелин». Фирма фирма «Евраше» мне поможет иметь хорошую парфюмерию, не платя за эту парфюмерию. Вот, косметика у них никакая, ну, крема у них просто, ну, никак, мне не нравится. Гораздо лучше, гораздо лучше идет Эвелин. Эвелин делает вообще классную кожу, вообще изумительно. Но вот есть вот у них вот такие прибамбасы. А, и кстати, значит, мне с вот этим вот подарком дали пробничек. У них есть белая серия Global Anti-Age. Ну, все знают, там белая с серебряным тюбиком Global Anti-Age. Дали попробовать один мл крем для, для век. Девчонки, честное слово, наш черный жемчуг много лучше. Мне очень подошел черный жимчик 36+. Очень классно. Девочки, еще раз прямо всем показываю то, что я получила. Вот на свой день рождения. Вот это тушь. За тушь я заплатила, вот я купила со скидкой вот этот вот крем для рук. Девчонки, потрясающий крем для рук, купите. Ну пахнет вообще божественно, просто божественно. Изумительный у них реактиватор, можете интенсификатор, можете реактиватор. Сейчас этот ре, реактиватор у них в новинке, поэтому в качестве подарка вы не получите. Я этот реактив, интенсификатор получила в качестве подарка. Вот, поэтому подождите полгодика, э, не выкидывайте старые вот эти все штучки или, по крайней мере, на пера вот этих вот рассылок записывайте, и по вот этой рассылке вы все получите. Потому что вот этот реактиватор и вот этот вот тональный крем никогда не пользовалась тональными кремами раньше. Ну, мне не нужно, во-первых, пачкают одежду, мне они не нужны абсолютно. У меня отличный цвет кожи, у меня отличная косметика, ни пудрами тоже не пользовалась раньше. Но сейчас вот у меня есть Верта Париж, одна пудра, я ее просто обожаю, без нее никуда не хожу. Она немножко с блесточками Я ее обожаю. Хотя у меня лежит ланком уже много лет. Лежит ланком. Чистый, натуральный французский ланком. Ну, пудрами я не пользовалась. Вот. Поэтому и очень хорошо люблю с вот этим виноградиком. Вот. А вот эта прелесть. Меза. <-time> Она очень хорошо удаляет морщины. Девчонки, если у вас есть морщины, купите себе именно вот этот вот кремик. И вы распрощаетесь со своими морщинами. Мгновенный эффект, она убирает буквально за 15 минут, у вас исчезают морщины. Она прекрасно справляется с мимическими морщинами, но там нужно, конечно, будет время. Не мгновенный эффект, а вот эти вот схватки, которые так вот образуются поверхностно, она убирает практически сразу. Вот, поэтому всем вам, всех вас с днем рождения, с прошедшим, с будущим. Всем вам хорошего дня рождения, хорошо провести вечер, всем вам здоровья, всем вам счастья, успехов, быть любимыми женщинами, всегда, чтобы у вас были мужчины, и чтобы у мужчин всегда были деньги, чтобы удовлетворить все ваши прихоти. Но и с другой стороны, конечно, мужчин надо жалеть, потому что прихоти прихотями, но побудьте сами на их месте. Я, конечно, понимаю, что мужчины должны зарабатывать, но не надо садиться им на шею. Косметика – это наше женское дело. Мужчина, поверьте, когда мужчина видит, что женщина хорошая жена, что она хорошо держит семью, что всегда, сколько бы он ни приносил в семью, у него в семье все есть. У нас вот бывают такие моменты, когда вот мужа возьмут и начинают резать всю зарплату, все. А вы знаете, и все равно, несмотря на это, именно в эти моменты, мы всегда покупаем какие-то такие вещи дорогие, какие-то нужные. То есть дома у нас всегда все есть. Девчонки, успехом, счастьем, удачей всегда быть любимыми мужчинами. Красивых вам и успешных мужчин.